Все, разделили мы гусей Тут три гусинки Гусь, которого Рената мне привезла Вон он, красавец, ходит Сегодня долго наблюдала Он все конфликты как-то разрешает Крылья расставляет Так что молодец Хорошенький как дальше себя вести будет, будем смотреть. Видео сейчас отправлю Ренате. Да, вот привезенный красавец. Все, теперь у него своя семья. Заглядывался, правда, на больших, на больших заглядывался. Да, молодой на вас заглядывается. Ну, Вроде как. Свое семейство тоже охраняет. Да, да, да, иди сюда, иди поближе-то. Иди поближе, кореглази ты мой. Иди поближе сюда. Надо будет еще раз проверить, чтобы сюда гусак не зачесался. Только попозже немножко. Кажется, что это гусенок крупнее, чем наш гусь. Ну, ничего страшного, будем смотреть. Как-то вместе все. Аккуратненько, рядышком. Так что, Рената, все у нас хорошо, все у нас классно. Вот. Гусенок переехал в свою семью. Приняли его хорошо. Все отлично.